Старт нашей программы сегодня дает наш традиционный обзор казанских команд. На этот раз болельщики смогли насладиться интересной игрой на футбольном поле и ожесточенной борьбой на хоккейной площадке в исполнении футбольного рубина и хоккейного акбарса. Амир Сабиров, как всегда, подготовил интересную подборку с матчей, которую вы увидите прямо сейчас. Казанский Рубин продолжает готовиться к решающим играм сезона на сборах в Турции. 15 февраля команда устроила спаринг матч с Екатеринбургским Уралом. С первых минут Леонид Слуцкий выставил основной состав со всеми лидерами. Уже на четвертой минуте хороший момент не реализовал Джордж Деспетович. Защитник Илья Самошников сделал передачу на пятак, но удар Хорвата парировал Илья Помазун. В первом тайме казанцы имели еще одну возможность забить, но на этот раз Помазун спас уже после двух ударов игроков Рубина. Сначала Деспитович, а потом уже Хвича Хворацхелия бил в упор. Вратарь надежен. Во втором отрезке вышли уже совсем другие футболисты. Но и они не смогли придумать ничего интересного у чужих ворот. За исключением пары моментов. Игра так и закончилась нулевой ничьей. Игры сборной закончились, а значит время завершающих матчей в регулярном чемпионате КХЛ. Акбарс проводил игру против рижского Динамо в гостях. На второй минуте казанцы схлопотали удаление за нарушение численного состава, и хозяева здорово воспользовались предоставленным шансом. Микс Индрешес точно бросил со средней дистанции 1-0. Немного времени потребовалось Акбарса, чтобы сравняться. Стефан Дакост здорово наказал Рижан уже за их удаление. Француз целил в дальнюю девятку и попал 1-1. На двух голах в первом периоде команды не остановились. Казанские защитники оставили на Пятакен Николая Елисеева, и тот спокойно разобрался с Тимуром Беляловым. 2-1. Но закончил перестрелку в первом отрезке тот же Стефан Дакоста. Нападающий добил шайбу в ворота Рижан после наброса Дмитрия Юдина. 2-2. Во втором отрезке команды смогли порадовать нас лишь одной шайбой. В середине периода Виктор Тихнов оказался самым расторопным на пятачке хозяев. И впервые в матче вывел Акбарс вперед. 3-2. Настало время заключительного отрезка, и рыжане сравняли счет на 10-й минуте. Роберт Букарц замкнул передачу Мэтью Майоне. 3-3. А точку в матче. Поставил Михаил Глухов с помощью рикошета от конька защитника. Шайба залетела в ворота после броска 12-го номера казанцев 4-3. Акбарс выигрывает в Риге. Два дня спустя Рубин проводил еще один контрольный матч, на этот раз против ротора. Большое преимущество имели казанцы над противником в первом тайме, но реализовать свои моменты не получилось. Все свои голы Рубиновые приберегли на второй отрезок матча. На 51-й минуте Сильвия Бегич смог замкнуть навес Олега Шатова в штрафной площади 1-0. На 76-й Дмитрий Макаров сыграл уверенно перед воротами. И и увеличил преимущество команды 2-0. А в концовке на 86 минуте опять сработало стандартное положение у Рубина. На этот раз Оливер Абельдгор замкнул на вес 3-0. Уверенная победа казанцев. Четвертый эпизод зеленого дерби. Уфимский Салават Елаев принимал Акбарс. В первом периоде принципиального противостояния двух республик голов мы не увидели. Радовать болельщиков команды решили со второго отрезка. Вячеслав Солодухин в одно касание замкнул хорошую передачу Евгения Лисовца 1-0. Ответ Казани не заставил себя долго ждать. На 10-й минуте Артем сотворил хороший сольный проход, обошел трех игроков Салавата и отдал пас на Стефана Дакосту, и тот отправил шайбу в пустые ворота 1-1. В середине третьего периода Юлаевцы опять вышли вперед. После броска тему Хартиканина шайба отскочила на пятак, и Филипп Ларсен оказался тут как тут, добил шайбу в ближний угол ворот казанцев. Подопечным Дмитрия Квартального срочно нужно было отыгрываться. На 16-й минуте им предоставился шанс в виде большинства, который Акбарс и реализовал. Аберт Юрулин здорово вернул шайбу на Даниса Зарипова, и тот переправил ее в девятку ворот целые 2-2 дело шло к овертайму но на 19 минуте студии оставили казанцев четвером. дмитрий воронков получил спорное удаление которое уфа реализовала александр Кадейкин в одно касание 3-2 обидное поражение акбарса в последнем гостевом матче регулярного чемпионата 20 февраля Барсы начинали последнюю домашнюю серию в регулярке матчем против московского спартака который все еще борется за попадание в плей офф настоящая драма развернулась в статне в терене акбарс вел в счете 2-0 Да коста и Викстрен сделали хороший заделали хозяев француз в первом периоде с помощью река а канадец в третьем в большинстве оценили линии Ничего не предвещало беды до гола Спартака на 11-й минуте третьего периода. Анатолий Никонцев вошел в зону и щелкнул в девятку ворот Адама Рейдеборна. 2-1. Москвичи усилили свое давление и на 18-й минуте Робин Ганзал сравнял счет. Настало время овертайма и гости смогли подловить хозяев на быстрой контратаке 3-2. Спартак совершает камбэк, вырывает победу и становится ближе к путевке в плей-офф. 21 февраля Рубин проводил свой крайний контрольный матч на зимних сборах. На этот раз соперник – казахстанский Кайрат. Рубин смог быстро открыть счет. На 11-й минуте Хвича Хурацхелия воспользовался ошибкой защитников соперника и поразил ворота 1-0. После гола преимущество в игре перешло уже догоняющим. Кайрат провел несколько хороших атак на ворота казанцев, но Юрий Дюпин выручал. Во втором тайме Рубин играл на контратаках и держал оборону. В итоге смог довести матч до победы 1-0. Рубин заканчивает сборы и ждет возвращения премьер-лиги. Первый матч со Спартаком пройдет 28 февраля в Москве. Ну и завершает наш обзор второй матч домашней серии Акбарса против. Астанинского Барыса, который проходил в день защитника Отечества 23 февраля. В конце первого отрезка Кости забили гол в раздевалку. Кертис Волк завершил хорошую контратаку своей команды 1-0. В середине уже второго отрезка Даррен Дитт подключился к атакующей комбинации. Получил шайбу и, долго не думая, отправил ее в дальний угол 2-0. Виктор Тихонов спустя 3 минуты реализует уже контратаку своей команды 2-1. На третий период Акбарс вышел настроенный на камбэк, и он им удался. Защитник Дмитрий Юдин попробовал себя в роли нападающего и сравнялся Счет в игре. Нужно отметить и Кирилла Петрова, который вовремя нашел партнера на пятаке. В течение следующих двух минут команды умудрились забить дважды. Борис вновь вышел вперед. Фил Варрен реализовал быструю контратаку. Минуту спустя Кирилл Петров показал свои умения закрывать шайбу корпусом. Вылез на ворота и вновь вернул на табло равный счет 3-3. Вторую игру подряд Акбарсу не хватает основного времени для выявления победителя. На этот раз овертайм для казанцев сложился удачнее. Артем Галимов сыграл по тактике сам бросил, сам добил. Хороший гол, и Акбарс набирает 89 очков за две игры до конца регулярки. Амир Сабиров, «Неделя спорта».